Привет! Привет! Привет! Привет! Привет! О, Это мы собрались ехать в горы, и Камила у нас вот плакуляет в крестной села. Да? Поедем кататься. Да, папочка? Да, вот поехали мы. Поедем кататься на санках! В горы едем! Да? Да? с Камилой будут Да? Да? мышка? Привет! Ты приехала кататься на санках? Да. да! Привет! Мы приехали кататься на санках. Здесь столько людей. Все на лыжах. Мы на лыжах не умеем. Мы еще решили на лыжах не кататься. Мы хотим... в гостиницу. тут классно, вообще здоровские. Так, Погода туманец, снежок. Ой, круто! не знаю классно там подъемник Ой, круто вообще здоровски столько людей много. вообще кодешка здорово а тебе нравится? Да. Нравится? А мне нравится классно вообще сделано супер. столько снега в горах классно ты упадешь здесь не надо? Не залазь. Здесь под наклоном можно упасть. Баба с И пошел, пошел, пошел наш. Мужчина. Мужчина. Нам куда? Нам куда? Будем разбираться. Там прокат. Там вот гостиница. Вот как гостиница. Классно вообще, столько, Столько людей. И дети на сноубордах, и на лыжах катаются. Классно, просто супер. нам подъемник как раз наверх. Если мы наверх не пойдем, мы будем внизу. Да, Смышка? Смышка, привет! И кукла сладкая. Пойдем. Привет. Пойдем. Догоняй Богдашу, дай брать. Вон, Камила у нас катается. А? Вот на том фоне. Поднимемся. Где? Сюда? А, ты фотки а, делал. Круто. Подожди, Дима, мы сходкой. Ну, да, сходкой. Эх, мужчина, да тебя чуть не мор, столкнули? Я да? Я Здесь торта людей. Да, сану. Вообще просто круто. <свят> я просто в восторге. Не а? не Нет. Да. Ого. А -а -а! Камила боится, она не заценила Что? такого. Сейчас будем так кататься. Путешественницы пришли. А, кататься легко было, да? Мама! Привет! Вот папа. Привет! Привет. Ай, мужчины наши едут. Бу! оба, Авария, да? Доехали, да? Будь, Будь далеко. далеко. Садись. Мужчина, как тебе? Садись. Поездочка. Поездочка Навальная Авария сильная. Авария сильная? Да. Будем да, плавать. Да. Паровозиком сейчас поедем. Попробуем, как это. Пока! Все, пойди. Все, все, все. Эй! Катаются зайцы. Я хочу шоколад. Сейчас найдем горячий шоколад. шоколад. Сейчас скамей. поищем. Шоколад. Да. Горячий... А. Все? Да. Все так красиво сделано. Скамейки такие интересные. Интересно, как все сделано. как -то здорово. тут можно и гостиницы, и ресторан. Можно зайти покушать, кто хочет очень-очень красиво. Сейчас пойдем в Богдан бросить горячий шоколад. Сейчас пойдем в Богдан горячий шоколад. Там Милок уже хочет горячий шоколад. Сейчас поищем. Здесь прямая трансляция. Здесь, кстати, есть камеры. Можно онлайн все наблюдать. Посмотреть. Пошел, подожди меня. Как надо делать? Так или не так? Мы первый раз на кольках. Сейчас будет очень скользко. Сейчас будем падать. Будем делать. Ой. Я не умею, сколько ужасно Я чуть-чуть Вот дальше он с кингеном катается Ему легче Ой. А я падаю панду Самым бордюром Что будем? Нам попробуем. Мы почти сделали! Не плачь. покатались. Теперь едем домой. Да. Все. Наконец-то. Устали? Да. Устали. Папа. Папа. Папа, папа, у нас там стекло учится. А, лед-та а, да, со стекла. Тут снег шел раза-три, наверное, срывался, да? Все. Да. да. Ну, все. Ехали домой. Пока-пока. Пока, пока, Всем пока, пока. пока ставьте пока. лайки, Всем подписывайтесь ставьте. на наш канал. Пока. Пока, на ночь. Пока, пока. Пока.